Всем привет! У нас новая раздача, футбольные карточки NFT. Данный сайт привлек внимание Binance, и они инвестировали уже 4 миллиона долларов. А если Binance что-то нравится, то возможно у данного проекта будет будущее, и мы сможем получить прибыль. Для начала нам необходимо, кстати, пост будет у меня в телеграм канале, не стану дублировать. Ссылку на него оставлю в описании под видео. Заходите, кому интересно, регистрируйте аккаунт с подтверждением по почте. Дальше авторизация. И у нас будет на счету 100 монет, на которые нам необходимо купить игроков. Покупайте игроков ценой не дороже 8-9 монет, чтобы два токена осталось на балансе. Необходимо выбрать 11 футболистов. Дальше, после того, как все это создаете, в разделе Play, тут будет кнопка. Нажимаем и получаем 3 NFT. Если сразу не дает, появляется карточка и здесь загрузочное колесико долго крутится. Не переживайте, у меня такое было. Через там полчаса зашел и получил. После этого, нам необходимо нажать вот эту кнопку и собрать команду, распределить игроков, кто на какой позиции. В самом конце выбираем капитана, то есть ставим букву C. Потом, возвращаясь обратно на эту страницу, нам будет доступен еще один пак. Жмем Climb. Мне вот выпали 250 токенов. Реферальная программа здесь. Полная инструкция вот тут. Ничего сложного нет. Будут новости. Сделаю еще обзор или выложу пост. Следите за моим телеграм-каналом. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.